Всем привет. Снова я еду в сторону крыманских скал. Только заехал уже со стороны Аяти. Машина у меня сегодня мелкая. Далеко на ней сомневаюсь, что проеду. Дорога пока вроде отсыпана. Но докуда доеду, до туда доеду там. Брошу дальше пешком, пойду сегодня без велика. Сыро грязно. Не хочу в Велики хочу пешочком прогуляться. Сейчас недалеко где-то уже будет аятский дыроватик вот, думаю до него то я наверняка доеду на машине у меня сегодня ограниченное по времени вечером пригласили на мероприятие поэтому сейчас вот с утра время 11 вот, докуда куда сегодня дойду еще пока не знаю ну, в общем так можно сказать как опять разведка смотрю что, какая тут дорога тут вообще ни разу не был в этих краях на этой дороге Ладно, сейчас где-то вот уже навигатору сверяться где-то вот уже камушки должны быть. Ну, если дорога там вот не разбита, тут что-то, вот, смотрю, лес возят если лесовозами не расфигачили. Хотя, в принципе, так вот можно вообще вот здесь машину бросить, да и сходить может туда пешочком. Знаю, даже чуть -чуть. Ладно, пока проеду, вроде тут, в принципе, более-менее нормально. Ну, в общем, все-таки я решил машину засейвить. Здесь около вот этих вот бревен. Потому что вот здесь вот справа, смотрю, уже там камушки пошли. Так что, ну, мне по идее вот еще немножко надо было проехать. но я уже заметил интересные камушки. Все, сейчас к ним поднимусь, посмотрю, что тут вообще. Потому что, как в прошлый раз, как, как практика показывает, есть интересные, неожиданные места, которые... Прям вот рядышком с дорогой встречаются Как это в прошлый раз вот Там около станции и -то, вот, только отъехал От садов Уже камушки Ну Вот пожалуйста Сейчас пройдусь тут вокруг Сыро сегодня еще ладно Хотя ботинки одел, Не забыл Вот такое вот местечко интересное Под скалой Горя туристы свой хлам оставляют везде. То есть, как бы принести сюда банку тушенки целую, у них хватает сил. Как только они тушенку съели, все, они становятся немощные. И нести пустую банку они уже просто не могут. Физически не способны. Вот так вот. Так, ладно, тут, -тут, -тут валежено, вот, А, она спилена. Вот она вот прямо вот тут очень мешается. Так можно было бы фоточку бахнуть. Прям вот, прям вообще сильно она тут мешается. Так, тут проход. Я думаю, что можно будет тут наверх это подняться. вот еще одни немощные туристы тут были камни сырые скользкие надо аккуратно сегодня вот такое местечко неожиданно нарисовалось. Фига. Вообще камни очень скользкие Вот этот мох зеленый Вообще как лед Вообще нисколько подошвы не цепляется Офигеть Ну, вроде все тут. Все, сейчас выхожу тогда на дорогу и иду в сторону Аятского Дыроватика. Где-то он тут рядышком совсем. Все, вот где-то вот здесь вот уже развилка налево и где-то там. Вот, дошел я до развилки. Вот дорога уходит туда направо. И мне вот сюда и где-то там слева будут камушки тут вот такая зона отдыха вот когда-то была куча дров кострища. ну и тут вот кто-то очень сильно ел шашлык Прям неистово такие дела так тоже можно все иду дальше хотя вот в принципе можно было до сюда доехать вот где-нибудь вот тут машину бросить ну ладно Иду пешочком А вон уже, вижу уже Камушки, вон они А вон там еще, кстати Так что я думаю, сейчас тут Я погуляю В общем, до вот этого вот Привальчика можно спокойно доезжать И тут Есть где походить, побродить В общем, что-то решил я все-таки Тачку туда подальше Ну, поближе к, к этому Дроватику угнать Потому что, как я вспоминаю, свою прогулку на Юриев камень, там за скалой еще скала, и так можно. Тачка хочу побольше, поближе в смысле была. Мало ли я там могу уйти дальше. Куда-нибудь еще. Сейчас здесь в лесочке припаркуюсь. Ну все, тачка пускай тут стоит. Вон тот столик, к которому я подходил. Вот, сейчас. Получается, я туда по дороге проходил. Вот сейчас здесь пройду. Где-то вот здесь вот уже видел скалы какие-то на них. Ну и как бы начну так вот двигаться. Туда в сторону этого дыроватика. Вот. Машины видно тут. Тут свежие следы. Кто-то там проехал. Но ну, видно, что это внедорожник был. Вообще, тут так-то нормальные дороги, хорошие. Я вот в прошлый раз на велике-то гонял там вообще хорошие дороги плотненькие грязи нету вот это вот везде как бы какой-то такой вот песчаник плотный так где я тут что видел то а вон вон там скала и вон еще ну, в общем сейчас вот так вот иду потом там наверное перейду туда Вот подошел к этим камушкам, которые, вот, кстати, дорога идет вот она прямо, прямо рядышком вот дорога идет. И получается так вот грядка, прям видно вот она такой бугор тут, вот низина. То есть так вот грядка идет. И вот параллельно еще грядка. И видимо там на той стороне уже этот аятский дыроватик тоже также идет грядкой. Ну вот сейчас сюда наверное в низинку спущусь, так вот пройду вдоль этих камушков. Ну и туда он схожу, там смотрю. туда все так вот уходит далеко эта грядка. Вон там он вижу еще камушки, вон там в лесу просвечивают сквозь деревья Хорошо сейчас вот Осенью листвы мало Ну нету уже практически Все хорошо, далеко видно ну, Среди, это между деревьев В общем иду сейчас вдоль Первой грядки Сзади слышу хруст Такой оборачиваюсь Там вот где-то вот в стороне машины Дерево упало Береза вот такая вот какая-то небольшая. Ну вот они тут стоят, какие-то типа сухие, не сухие, непонятно. В общем, дерево бахнулось. Ну, вроде слава богу, не на машину, потому что она бы сразу запиликала. Ну, так что. Ветрище сегодня. Порывы опять такие нормальные. Так, а я вот что-то не знаю. То ли мне на гребень залезть, по нему идти, то ли рядышком идти. Ну, по нему, конечно, идти хочется, но... Камни сегодня скользкие очень. Интересно камушки стоят, да? Так как будто это заборчиком их выставили. В общем, ладно, пойду. Все-таки рядом По камням идти опасно сегодня скользкие они очень. Так что вот так вот рядочком буду проходить с солнечной стороны. Интересно так зубцами прям чик чик. Тут тоже. как это ножовка там раз ну там раз зуб два три четыре ну тут уже такое вот даже вот боюсь тут чтобы не подскользнуться на сейчас отойти маленько туда вот назад эту, гребенку эту зафоткать а так вон туда уходит, вон еще камушки Вот со стороны <чет>, четко видно Такие эти, зубцы Раз Два Три Ну и все дальше уже так А тут как бы тропа идет какая-то вот интересность получает ну тут что люди ходят вот это все смотрят получается есть, справа дорога идет слева дорога и здесь вот ущелье ну как бы вот эта низинка кострище вот есть можно прийти тут зачилить нормально он там вот это может дыровать и кто вон там камень там лежит офигенно прикольно сейчас это, на зумчике на зумчике бахну о как Хотя нет, не он, а может и он. В общем, сейчас я это дело все посмотрю. В общем, сейчас все-таки дойду до конца. Вот эту гребешок. Все это. По порядочку люблю все так. Не спеша пройти, все посмотреть. Хорошие волны лежат. Погодка сегодня тепло, кстати, вообще огонь. 8 градусов обещают. 8-9. Да, он, там... Он. Блин, не видно из заветок. Так можно было бы хорошую фоточку бахнуть на просвет. лежат Сейчас приблизитесь, если получится Ладно, все по порядку Сейчас здесь сначала все посмотреть Может тут тоже также где-нибудь камушки лежат Сейчас посмотрим Вот, чуть-чуть есть Ну все, она сейчас пошла на спад, видно, что там как бы вниз. Но я сейчас все равно пройду еще тут сколько-то. Ну, в общем, похоже, грядка закончилась, все, там дальше вон я вижу, дорога уже. Дорога. Так, там за дорогой ничего нету. Вон камушки есть. Вон вон вон. Сейчас я туда тогда схожу, посмотрю их быстренько. И возвращаемся сюда и начинаем вторую грядку проходить. Так, ну это вот здесь начинается. Там дальше я сквозь деревья уже ничего не проглядывается. вот тут интересное место. Ага, тоже такой куточек. А вон еще немощный турист тут был. Вот это все, немощные туристы, они как банку тушенки съедят, все, у них силы пропадают, все бросать сразу начинают, где был, там и нагадил. Ну Где-то машину, слышу, машина едет. А вон едет тачка, а вон еще одна. Так, здесь что -то там вроде тоже справа-то уже туда не вижу я камушков. Сейчас здесь посмотрю. Ну да, там уже тоже на спад она выходит. И все. Ну ладно. Сейчас возвращаюсь все-таки. Ту то есть вот за вот это вот. И прохожу тут тот более высокий гребень. То есть так вот по, по, по росту получается вот этот вот. Первый пониже. Второй, чуть повыше уже здесь вот камушек. Вот. И там третий, где вот камушки домиком лежат. Он еще повыше. Ну и посмотрим, что за ними там дальше Ну вот я в этой низинке Где проходил, где тропинка идет Все, сейчас подхожу Получается к третьему гребешку Вот он здесь Начинается И потихонечку Пошли, получается Сейчас Вдоль вот здесь пройду Наверх я сегодня На камушки залезать вообще не хочу Как я по тому мху проехал как по льду вообще не ожидал даже такого эффекта вот он такой вот мох и он вообще вообще просто реально как лед так ну тут это уже это так поинтереснее он какие всякие проходики Это здоровая глыба такая нависает сюда вот в полный рост можно встать вот я стою нормально тут тоже такая эта площадочка можно там тут вот можно посидеть почилить Где-то тут вот уже эти камушки-то. Вот, наверное. Да, вот эти две глыбы лежат. Здесь вот площадочка. Можно встать, пофоткаться. Хотя вот, ну как бы оттуда неоткуда фотографии то сделать нормально. Ну, вот так вот можно, кстати. Тут вот встаешь. Чик. Всё, и фоточка нормальная получается. Да наверхом и все уходит. Вот отсюда тоже. Вот эти ветки мешают. офигенно. Так, ладно, иду дальше. Посмотрим сейчас, что здесь. Ух ты! Как мне все тут сегодня нравится. Обалдеть. Вот отсюда. Здесь можно шикарную фоточку бахнуть. Так. Блин, а тут вот -то только -то никуда в этот фотик не поставить, только повешать его. Чтобы вот так вот, в эту сторону. Ну вот такое шикарное местечко. В общем, так Что здесь? Так, а, ну тут этот выход Здесь вот этот вот Проход Так, ну я сейчас как Традиционно уже Пройду по гребню дальше Посмотрю, что там еще интересного Потому что тут все вот оно Неожиданно так Я вообще хотел Получается вот по той дороге уйти сразу туда и там что-то где-то найти и вот это все я бы тут даже бы и не прошел. Так, вот опасно здесь вот спускаться по этим камням. Я вот сейчас здесь вот обратно спущусь тогда. Даже вот здесь вот не хочу. Блин, место вообще шикарное, прям прям зачет. Ну все, спускаюсь от этого шикарнейшего места. В общем, очень рекомендую. Прям можно наделать прикольных фоточек. Все, прохожу сейчас дальше по гребню и все-таки выхожу на ту дорогу, по которой я изначально собирался идти к аятскому дыроватику. Если это был не он, то мы еще что-то должны интересное увидеть. Вот. А может быть, это он и был. Если это так, то я ожидал меньшего по тем фоткам, которые я видел в интернете. Получается даже два таких вот отверстия в скале в гребне, одно поменьше, другое чуть больше. вообще не понимаю почему я до этого сюда никогда не ездил в интернете мне фоточки попадались но как-то как-то меня почему-то сюда не манила ну и зря вот подхожу вот это тут вот. моему вот это начало получается гребня Всё, дальше у меня уже там где-то машина Да, все, там уже нет ничего Так, ну все Я сейчас, получается, прохожу с этой стороны стороны гребня третьего гребень номер три так у меня такой у меня счет основной с двумя проходами а ну вот все получается вот четвертый гребень пошел балдеть так вот я думаю что вот отсюда вон там этот проход видно вот отсюда надо фоточку бахнуть Сейчас я сюда залезу аккуратно. Сегодня надо вообще очень аккуратно. Шикарнейшее место. Солнышко подсвечивает по камню вообще. Прикольно. В общем, фоточку надо бахнуть. Да, ветер сегодня знатный. Жесть. Можно было дрон, дрон дома оставлять. Ну все, шикарнейшее место. Покидаю пока. Да дальше все посмотреть. Несколько фоточек сделал. Так, а там же, кстати, еще один проход где-то есть. Сейчас я к нему подойду. А, ну вот, кстати, вот она вот это все вот тут вот сыпалось и валилось. Вон оттуда. Нормальная тут скала была высокая все это бахнулось вниз А, вон этот проход, сейчас туда подойду Блин, шишки падают ну, Что такое? Да, вот он этот проходик Ну, кстати, тут -то тоже можно Обалдеть, здоровые волны Вообще большие Обалдеть, такая плита лежит Ладно Двигаюсь дальше. Ну, в общем, место очень интересное. Вот так вот. Ну, вот. Я в прошлый раз то что заезжал со стороны станции Таватуй. Там мне тоже везде очень понравилось. Кужахум, карманские скалы. Так, ну и собственно все, собственно все. И также вижу вот характерно, вот тропиночка идет, прям дежавю Здесь вот то же самое, там вон, тропиночка идет. В общем, люди тут ходят змейкой, получается, по этим вокруг вокруг вдоль этих гребенок. Так, Ну все, я спускаюсь Так, так А там вот я ничего не вижу В общем, иду сейчас где-то там Вон он, четвертый гребень Иду туда Обследую его, посмотрю Ладно, сейчас я вот так вот его пройду ну, Вокруг а Вон там тоже камень лежит сверху Вроде бы но вот залезать я туда сегодня точно не хочу Здесь вот кто-то костерчик собирался сделать Но видимо что-то пошло не так Так, или что? Не вижу, не вижу там Не вижу там наверху-то или там нету ничего. Показалось, что там тоже камень такой, такой лежит под которым проход. Ладно, сейчас обхожу вокруг. Вот здесь вот интересно тоже. Закуточек. Ну, четвертый гребень коротенький. Вот дорога, которая сюда идет. Я на самом деле думал, что здесь вот основной массив, вот этот вот. А получается, что основной это третий. И, видимо, он и является дыроватиком. Вот хорошая тут полянка, так вот сюда проехать, почилить. Только немощные туристы, прошу сюда не ездить. как вот так вот вот вот этот вот мне нравится ракурс там камушки висят ух ты, ух ты ух ты ух ты ух ты зашибись зашибись не явно давно друг с дружкой Сосна, кстати, хорошо себя чувствует О, хорошая стеночка, между прочим Качественная Мама моя, ветер-то какой Обалдеть Обалдеть Обалдеть Даже мне как-то это ну ветки падают. Воу-воу-воу. Воу-воу. Нифига вот этого сосна. Страшно, страшно. Надо, короче, это обойти доехать отсюда, наверное. Ой, глаза все летит. Ой-ой-ой. Просто когда я сюда шел, там от машины только отошел буквально там. Немножко совсем и слышу Дерево бах упало Я кстати на сотовый записал этот звук Ну с этот сторис спилил в инстаграм Кстати заходите в инстаграмчик Подписывайтесь там Вперед всего выходят фотографии Информация о том Куда я бахнул В очередной выходной Блин место мне вот это Очень нравится кстати шикарно Такая стеночка прикольная очень очень очень нравится тут вот закуточек вот так вот оно все то есть третий гребень интересен своими проходами, а четвертый он как стеночка. В общем, поехал уже домой, что-то опять он в лесочке увидел скалы. Вот это получается недалеко от этих от бревен. В общем, тут в этих лесах полно всего такого интересного. Едешь вроде в одно место. По дороге еще 10 заезжаешь. Везде что-то есть. О, пожалуйста. Все, иду туда. В общем, вон там, я так понимаю, можно пройти сюда. Здесь вот это вот я сейчас все пройду. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Шикарнейший! Так, ну я там на карте отмечу, где это место. Так, камушек как это, как будто подтаивает, свисает. Так, туда дальше я вроде ничего больше не вижу. О, какая стенка. Тут ровно, камни эти чуть двинулись. Этот вот пытается бахнуться Зашибись Ух ты, ух ты Ух ты, ты. Что я вижу? Обалденное место, кстати Вообще шикарно С этой стороны Тоже ровненько Да, еще пройду, посмотрю, что здесь Ну, тут уже остаточки Так, что? Ух ты Тесла Тесла Реально Тесла Прикольно Вот так вот Так здесь я по-моему не проходил Сейчас пройду здесь еще посмотрю что вот тоже тут ух ты Шикарней То есть вот этой стеночки Сюда обязательно спуститесь Какие тут навесики Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Обалдеть! Обалдеть. Ну вот так оно потихонечку вымывается, выкрашивается, выветривается и все остальное.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 Хватило бы дня опять, но что-то я сомневаюсь, что хватит. Скорее всего, не хватит мне опять дня. О, такая штучка интересная. Из них всякие поделки делают. Спиливают. Всякие чаши там разные. Вот такие дела. Ну все, до скорых встреч.